Здорово. Ну... Как ты? Короче говоря, после такого грандиозного успешного открытия новых кейсов дует на тестовом сервере, где мы с тобой выбили буквально с 20,6 виженов, я как и обещал решил это сделать на своей основе на девятом сервере Барвиха Успенская. Тогда нам с тобой крайне повезло, посмотрим насколько нам повезет сегодня на основе. Ну а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов Барвихи РП ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи. В общем закинул я по акции экстрена донат 2 спаловы, за что получил с половиной тысяч коинов. И этого нам с тобой должно хватить на целых 30 ключей для кейсов джаз дуэй. Сами же кейсы я закупил еще, когда это можно было сделать у NPC в праздничные дни, буквально пару недель назад. Тогда я закупил примерно по 30 кейсов каждого вида. Ну и плюс что-то мне еще нападало за время отыгровки. Ну и с первого кейса, конечно же, нам выпадает всеми любимый мотоблок. Кстати, меня крайне порадовала такая новость, то что теперь мотоблок имеет хоть какую-то государственную стоимость. Теперь мы хотя бы можем слить его за те же 50 тысяч рублей сразу же в гос. Со второго кейса нам снова выпадает мотоблок. Так что будем считать, что хотя бы 100 тысяч рублей уже упало в нашу копилочку. Это гораздо лучше, чем ничего. Третий кейс также нам выпадает мотоблок. Ну и в четвертом кейсе нас с тобой ожидает то же самое мне начинает складываться впечатление, что на тестовом сервере наша удача была гораздо выше. Но увы нет, буквально с открытия пятого такого кейса нам с тобой наконец-таки выпадает тот самый заветный Mercedes Maybach Vision 6. Ну и вот теперь я реально могу подтвердить то, что шанс на выпадение этих виженов реально повысили в последней обнове. Но как я и говорил ранее, тебе снимая данный ролик еще на тестовом сервере, государственная стоимость на всех основных серверах данного вижена на данный момент составляет 4 миллиона рублей, то есть в гос мы его с тобой слить сейчас можем буквально за 2 ляма. Как говорят разработчики, идея добавления, что этого вижена, что мотоблока, что новых аксессуаров в эти кейсы, как раз таки заключалась в том, чтобы игроки в дальнейшем сами устанавливали свою рыночную цену на все эти вещи, так как их получить где-то еще, кроме как в этих кейсах, просто-напросто будет нельзя. Напиши мне обязательно в комментарии, на каком сервере ты играешь и сколько у тебя сейчас на нем стоит данный Mercedes майбах вижен. Ну а мы продолжаем с тобой открывать еще целых 25 таких кейсов. Один вижен уже у нас есть. Посмотрим, сколько мы еще сможем таких выбить. Пока что нам, как обычно, падают одни мотоблоки. Кстати, также напиши мне в комменты сколько ты открыл таких кейсов. Пробовал ли ты вообще их открывать и что выпало конкретно тебе? И кстати, что ты сам лично делаешь с этими мотоблоками? Сливаешь ли ты их в гос или перепродаешь другим игрокам? Если да, то за сколько? Ну а мы с тобой открыли уже целых 10 таких кейсов, и пока что в нашей копилочке всего один новый вижен. Будет довольно обидно забрать с повышенными шансами всего один вижен с целых 30 открытых таких кейсов. На тестовом сервере вправду нам везло куда больше. Но вот 14 кейс, и нам в очередной раз с тобой повезло. Второй вижен мы забираем в свою копилочку, довольно неплохо. Я думаю, нас сейчас с тобой ждет теперь очередная полоса неудач, а точнее полоса выпадения сплошных мотоблоков. За которыми снова, я надеюсь, последует еще один мэр. Кстати, как ты думаешь, как мне лучше поступить со всеми этими виженами и мотоблоками, которые мы сегодня с тобой выбьем? Стоит ли слить все это в гос или, возможно, попробовать продать другим игрокам? Блин, у нас осталось всего 10 таких кейсов, и пока что я выбил только 2 таких вижена. И вправду, на тестовом сервере мне везло куда больше. С тех же 20 открытых кейсов на тесте я смог выбить целых 6 виженов. Здесь дела обстоят уже совершенно совершенно по по-другому но не будем расстраиваться опять же мы выбили целых два ну и вот буквально с 24 кейса мы в очередной раз выпадает уже третий Mercedes maybach vision 6 в принципе реально довольно неплохо у нас осталось всего шесть таких кейсов И как ты думаешь сможем ли мы выбить еще хотя бы один нам падает мотоблок ну а следом за ним с 25 уже получается кейса нам падает 4майbachх vision Ну вот теперь я реально доволен вот теперь реально круто Сейчас осталось с тобой всего 4 попытки на открытие этих кейсов и как ты думаешь, сможем ли мы выбить с тобой еще один уже пятый Мерседес Майбах Vision? Я думаю это будет что-то нереальное, но пока что к сожалению нам падают только одни мотоблоки. Ну и вот у нас с тобой остается последняя попытка, у нас остается один последний, тридцатый ключ для открытия кейса Джаз дует. И как ты думаешь, сможем ли мы все-таки выбить пятый Мерседес Майбах Vision? Ну увы. Нет. С последнего кейса нам с тобой падает мотоблок слушай но ну я думаю в целом реально неплохо да это конечно не то что было на тестовом сервере где буквально с 20 таких кейсов мы выбили целых 6 виженов здесь мы открыли 30 уже кейсов и выбили с них 4 таких вижен. Что тоже довольно лично как я считаю круто я вижу что шансы на основных серверах на выпадение виженов реально повысили и эти вижины стали падать реально довольно часто и я считаю что как минимум мы с тобой окупаем с открытия этих 30 кейсов мы потратили семь с половиной тысяч коинов за это мы максимум могли бы при обмене на валюту выручить 8 мультов те же 8 мультов мы с тобой с легкостью можем получить только лишь просто-напросто слив в гос этих четыре вижена по два мульта на боу рынке ну или сразу же при выведении их из почты но не забывая о том что их можно неплохо так грамотно перепродать другим игрокам с чего опять же неплохо так навариться все конечно же будет опять же за зависеть от рыночной цены на этот вижен конкретно на твоем сервере ну и плюс ко всему нам упало с тобой еще 26 таких мотоблоков которые даже если мы с тобой все просто-напросто сольем сразу же в гос то взамен получим миллион триста тысяч рублей что также довольно круто Но ну и их мы с тобой также можем перепродать подороже другим игрокам на боу рынке в общем делай выводы сам стоит ли покупать эти ключи за донат открывать эти кейсы решать конечно же только тебе плюс ко Всему не забывай что теперь данные ключи либо же кейсы падают рандомным образом за каждые 45 минут отыгровки на сервере так что тут два варианта либо ты играешь как можно больше и фармишь ключи и кейсы после чего открываешь и испытываешь свою удачу либо если тебе лень то ты просто закидываешь денежку и открываешь все это дело сразу ну а как мне поступить со всеми этими призами и ждешь ли ты еще открытие от меня новых кейсов обо всем об этом обязательно напиши мне в комментариях